Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. Это новый 25 выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира плагинов и музыкального оборудования за последние две недели. Итак, давайте сразу начнем с первой новости. Компания Focusrite обновила свою линейку карт, которая называется Claret. Если кто не знает, это была такая линейка карт, чуть более качественной. По компонентам чем скарлет который мы все знаем который все я уверен пользовались даже я и пользовался некоторое время так вот кларет это такая считалась более хай-эндовая что ли категория то есть она более дорогая там чуть лучше э, конвертеры были цифроаналоговые аналого цифровые и вот спустя несколько лет после анонсирования первой э, этой линейки они решили обновить и сделать новую которая будет называться кларет плюс и на самом деле туда добавили тоже много фишек в том числе и и тех, которые были добавлены в новой линейке Scarlett третьего поколения, а именно Air-режим для встроенных преампов, преампы естественно тоже доработали, у них лучший динамический диапазон, отношение сигнал-шум, все как обычно и вот этот самый Air режим, если вдруг кто-то еще не пробовал это на Scarlett, у кого нету третьего поколения он добавляет такой немножко песочек к высоким частотам, это бывает полезно для некоторых микрофонов у которых немножко завалена яркая такая читаемость голоса, ну и в принципе иногда это прям реально окрашивает, я сам этим Пользовался, когда у меня была эта карта Scarlett правда, у меня была третьего поколения. И это действительно работает, звучит местами очень классно. То есть не могу сказать, что это прям всем подойдет под все задачи. Но иметь такую возможность здорово. И я думаю, что в сочетании с кларетовскими прямпами этот режим будет тоже очень хорошо себя вести. Ну, также заявили три модели. Они, как правило, очень насыщены функционалом. Дополнительные меди входы ADAT входы для того, чтобы разри... расширять количество входов, если вы захотите подключить какие-нибудь внешние преампы э, от любых других производителей или от того же Focusrite. Э, так или иначе, эти уже такие более профессиональные карты, линейка карт, и вы можете посмотреть новый модельный ряд на сайте, ссылка будет в описании на новые модели. И там, в принципе, довольно классные возможности. У, самых стар... у самой старшей модели есть также еще э, SYNC, то есть WorkLock, благодаря которому вы можете линковать, использовать как мастер-девайс для ваших каких-то других цифровых девайсов в вашей студии. То есть, в общем, довольно классный э, интерфейс, подключается по USB Type-C, естественно, уже. И э, также... Отлично работает, будет хорошая скорость, будет отличное цифроаналоговое преобразование, как заверяют разработчики. Ну, как я уже сказал, улучшенные преампы. В принципе, если вам нравится продукция Focusrite, но Scarlett все-таки это скорее такой средний сегмент, то вот можете обратить внимание на Clarit, потому что это более высокий уровень. Случился довольно эпичный и неожиданный камбэк, а именно группа Абба объявила о своем воссоединении спустя 40 лет и о выпуске нового альбома, который будет называться «Вояж» и выйдет 5 ноября этого года. Но это еще не все. Также группа анонсировала супер-шоу, которая начнет группа, с которой выступать в следующем году. Начнется это все в Лондоне возможно потом будет расширенный на другие страны на другие города будем следить за новостями но самое главное что это не просто будет концерт это будет э, полноценное шоу с небывалым э, погружением каким-то и каким-то экспириенсом о котором говорят сами музыканты и их представители э, там также задействована студия джорджа лукаса который будет работать с кучей компьютерных эффектов в том числе эффектом омоложения музыкантов потому что они конечно уже далеко не молодые не как в, в начале 80-х когда они они, собственно распались скажем так ну точнее приостановили свою деятельность и вот такой камбэк случился спустя 40 лет очень интересно для тех кому уже не терпится послушать вообще что произошло к чему пришли музыканты спустя это время вы можете послушать уже два изданных сингла с предстоящего альбома они доступны на всех площадках в том числе и на youtube можете также по ссылке в описании перейти послушать. В общем, будем следить за новостями. И довольно интересно мне лично с точки зрения шоу, как это будет выглядеть. Потому что сейчас компьютерные технологии все больше и больше внедряются в сферу шоу-бизнеса. Именно с точки зрения вот, концертов, шоу, визуализации каких-то онлайн-презентаций. И довольно интересно, как вот музыканты из предыдущей эпохи, скажем так, с предыдущей эры, смогут вписаться в эти современные возможности и как их смогут по полностью использовать для того, чтобы порадовать своих фанатов, ну и, я уверен, новую аудиторию. В общем, будем следить за новостями. Компания Antares выпустила довольно интересное приложение, которое, я думаю, очень поможет начинающим музыкантам и музыкантам без музыкального образования, которое позволяет определить тональность композиции. Работать это будет, ну, что-то типа как Шазама, только Шазам слушает треки и сверяет их со своей базой, чтобы показать название артиста и название песни. А здесь же будут использованы алгоритмы, скажем так, слушания, то есть ваш телефон будет слушать музыку, которую вы на фоне воспроизводите. И определять тональность этой песни. И, собственно, вы ее даже можете передавать, линкуя, например, iOS девайсы между собой. Вы можете передавать информацию о тональности на компьютер с установленным автотюном, уже полноценным приложением, который может эту информацию использовать, например, для того же самого трека. Ну, не знаю, это уже скорее такая фича. Я не думаю, что это кому-то понадобится прям так. Но вот где-то, если что-то нужно быстро определить, какая тональность играющего трека, или чтобы быстро вспомнить, какая тональность, и нету под рукой там фортепиано или гитары или вы на слух не очень хорошо умеете определять тональность то возможно такой э, ну скажем так не плагина, приложение маленькое вам поможет. И однозначно у каждого музыканта оно должно быть установлено, потому что оно будет помогать вот в таких ситуациях. Оно абсолютно бесплатное, то есть вы можете перейти в Apple Store, доступно оно для iOS-девайсов с iOS старшей 10 версии, поэтому можете смело скачивать, ставить, пробовать. Оно абсолютно бесплатное и я уверен многим пригодится.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 отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки напомним оплатив сейчас 490 рублей вы получаете доступ только на один месяц если хотите сохранить цену в 490 рублей за месяц на будущее вы можете купить подписку сразу на 3 6 или 12 месяцев пока акция еще действует Тогда вы сэкономите 50% цены не только сейчас, но аж на целый год вперед. Жмем «Купить» и готово. Напоминаем, акция скоро закончится и цена изменится на 990 рублей в месяц. Так что шутки в сторону, коллега. Пора обучаться по-крупному. Действуйте прямо сейчас. Компания Qualcomm анонсировала новый кодек для работы беспроводных наушников, с которым будут работать их процессоры Qualcomm Snapdragon. И соответственно все девайсы, которые будут выпускаться с этим процессором, будут поддерживать этот кодек, который позволяет более эффективно использовать ресурсы Bluetooth устройств, для обмена данными между собой, чтобы, собственно, передавать музыку в лослис-формате, потому что сейчас, на данный момент, это практически невозможно, все равно происходят некоторые потери, есть какие-то там возможные нейросетевые замены и возможности как-то улучшать звук, но так или иначе, во многих случаях пока что на беспроводных наушниках передается довольно сжатый сигнал, и каким-то хай-фай звучанием это сложно назвать, то есть все равно пока что проводное соединение оно правит, оно считается самым качественным, где можно передавать реальный true-lossless формат, но вот Qualcomm решила с этим побороться и заявляет, что вполне возможно передавать CD качество как минимум, а то и даже больше, до 24 бит и 96 килогерц по Bluetooth, опять же, грамотно оптимизируя формат. Правда, допускает, что будут в некоторых случаях, если ну скажем так, эфир забит очень множеством другой информацией большим, то будет, конечно, качество искусственно понижаться, чтобы все-таки у вас в реальном времени звучало звучал звук в наушниках, но сказали, что это будет в крайних случаях, то есть в основном если вы будете сидеть у себя дома или там э, не знаю, где-нибудь за городом э, и где нету такого большого загрязнения фона то вы сможете спокойно слушать на полном качестве, на полной мощности по Bluetooth сигналу Lossless формат аудио. ну довольно интересно учитывая, что сейчас все сервисы так или иначе переходят на Lossless формат, стараются улучшать качество, пока 44.1 э, килогерц и 16 бит это остается стандартом для всего аудио но я думаю что скоро тенденции перейдут к тому что все-таки можно будет и с какой-то большей частотой дискретизации загружать то есть уже не будет такого жесткого ограничения от дистрибьюторов и от магазинов э, стриминговых сервисов поэтому посмотрим как будет развиваться технология вот уже аппараты начинают э, скажем так сдвигать эту индустрию с мертвой точки в честь официального дня Roland 909, да, вы помните, в августе праздновался день 808, а именно 8 августа, то есть, соответственно, 9 сентября 909 празднуется день Международный день 909-й драмашины от Роланд. И компания Samples from Mars выпустила такой довольно интересный sample pack. Это 909-й драм-машины, пропущенный через 12-битный сэмплер, ему 1200, SP-1200. И еще также пропу пропущенный через консоль аналоговую, записанную с помощью Apogee конвертеров. То есть разработчики этого сэмпл-пака гарантируют, что это прям нетронутый максимально аналоговый, насколько возможно, звук, без каких-либо премисей, компрессоров и так далее. Можете этот сэмпл-пак забирать по ссылке в описании в честь 909-го дня. Празднование 909 дня получается она бесплатная пока что, но ее регулярная стоимость будет стоить 30 долларов, поэтому поспешите по ссылке в описании, переходите, возможно еще успеете ее взять бесплатно, ну либо если вам интересны подобные звуки 909 драм-машины, за 30 долларов ее можно всегда приобрести. В общем, довольно здорово, что все еще продолжается вот эта шумиха вокруг аналоговых драм-машин, винтажных драм-машин. И, кстати, Roland недавно также еще анонсировала выпуск 707 и 727 драм-машины в виде плагинов на их сервисе Roland Cloud. Если у кого-то есть подписка, можете переходить, там также появились эти драм-машины. И Roland Cloud вообще славится довольно классным воссозданием, довольно прям четким воссозданием звучаний роландовских инструментов, правда, жрет, конечно, <смех> немерено в плане ресурсов компьютера, но оно того стоит, потому что качество звука действительно максимально приближенно к аналоговому звучанию железных приборов. В общем, вот так вот у нас продолжать праздноваться э, вот эта вся история с драм-машинами. И, кстати, у Роланд Стайл также вышел, э, вышел бомбер в, в честь 909 э, драм-машины. В общем... Тусовка пополняется все больше и большим количеством новых музыкантов, молодых музыкантов, которые заново открывают эти драм-машины, эти культовые э, приборы, на которых делалось куча хитов, 909-е, э, в частности, это просто, э, можно сказать, матерь всего хаоса, раннего хаоса, то есть эти хай-хеты, классические клэпы, вся ранняя музыка 90-х, э, именно в стиле хаос, она был, создавалась на этой драм-машине, так что уверен, что кто хочет Немножко окунуться в эту атмосферу. Смело может использовать, как минимум, вот эти сэмплы от Samples from Mars. Переходите по ссылке в описании. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Пишите в комментариях, как вам, что вам больше всего понравилось, какие плагины бесплатные вы попробовали, из тех, о которых я говорил. Также мы с вами всегда на связи в закрытом клубе в нашем чате в Telegram вы всегда можете писать там свои вопросы мы там постоянно обсуждаем какие-то темы также делимся новостями если вы вдруг еще не там просто также переходите по ссылке в описании доступ абсолютно бесплатный просто регистрируйтесь получаете приглашение попадайте к нам в чат и спокойно общаемся обсуждаем проблемы с лоджик также задавайте обязательно вопросы не стесняйтесь какие-то самые интересные вопросы по лоджику я здесь на этом канале выпускаю в виде роликов как видео ответы плейлист, кстати, отдельный есть здесь на канале, можете также пройти, посмотреть э, уже большое количество видео по лоджику, если вы еще не смотрели, я там постарался все такие самые частые вопросы, которые у новичков возникают, закрыть поэтому посмотрите, это будет полезно ну и подписывайтесь, конечно же, на канал, ставьте колокольчик, включайте все уведомления, чтобы не пропустить новые ролики на нашем канале здесь довольно много чего интересного уже есть и еще больше интересного будет впереди, так что оставайтесь на связи, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!